Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я делаю опять же новое видео, но на этот раз посвящу его детской стоматологии. Я в начале своей карьеры долгое время проработала в детской стоматологии. Видела я много и хорошего, и плохого, и достаточно много поняла некоторых нюансов, которые никогда не поймут врачи, которые в этой системе ни разу не работали, которые, конечно, получили образование, дипломы врачей и стоматологов, но дело в том, что когда не, нету, практики, нету практики, то очень трудно прийти к каким-то конкретным выводам и к тому нелицеприятному выводу, который мы все имеем. Значит, начнем мы с самого, самого первого. Это сроки прорезывания зубов. Я думаю, что всем родителям, которые имеют, у которых есть дети, естественно, маленькие грудные дети, в первую очередь, себе необходимо повесить на стену. Во-первых, во эта информация есть в доступе в интернете, и очень много, в различных формах, в удобной форме. Найдите себе любую удобную форму, это сроки прорезывания зубов вашего ребенка. То есть, самого с самого грудного возраста, с нуля, Значит, вы будете знать, когда должны резаться зубки у вашего ребенка. И, естественно, вы будете уже потом после этого, когда вы глянете на эту таблицу, ага, вы скажете, так, время подходит, значит, сейчас уже у нас должен прорезаться такой-то, такой-то зубик. Информации вообще по этому поводу очень много. Вот, Но я удивляюсь, потому что очень много на сайтах пишут задают вопросы как раз по поводу прорезывания зубов. Зубы у нас прорезываются индивидуально, скажем так. Почему индивидуально? Потому что структуры, состав костной ткани у каждого, у каждого человечка, хоть он и маленький человечек, но он уже полноправильный, полноценный член общества, хоть и у маленького человечка, у него все равно своя структура костной ткани. И естественно свои сроки прорезывания, то есть тогда, когда организм позволит зубикам прорезаться, тогда, тогда это и будет. Вот, а тогда это и произойдет. Существуют ранние сроки прорезывания у, у, у ребенка, если есть такое. И существуют поздние сроки прорезывания. Значит, на это надо обратить внимание, чтобы вы потом э, не писали в шоке, что: вот, Ах, как это так, вот 9 месяцев, 10 месяцев у меня ребенка еще нету ни одного зуба и так далее. Вот. Если все-таки такое происходит, что у вашего ребенка 10 месяцев, 11 месяцев, еще нет никаких, никаких зубов и ничего прочего, то в таком случае вашего ребенка обязательно надо сделать рентген челюстей. Почему? Для того, чтобы понять, что вообще происходит у вашего ребенка. Если вообще там зачатки в наличии. Потому что 11, 10, 11 месяцев это уже позднее прорезывание, это крайний срок прорезывания. Зубы уже должны быть в наличии, потому что наличие зубов челюстей, оно стимулирует развитие челюстей если будет позднее прорезывание то естественно и челюсти будут формироваться достаты они не будут расти достаточно понимаете поэтому потом вот во взрослом уже вот когда подростки все увидишь такую страшную скученные скученные челюсти скученные зубы и человек даже не понимает о чем ему говорят вот, поэтому убедительная просьба. Имейте у себя на стене сроки прорезывания и следите за тем, как у вашего ребенка прорезываются зубки. Понимаете, это очень важно, потому что в дальнейшем, в дальнейшем, вашему жить вашему ребенку, не вам, а вашему ребенку, в дальнейшем ему улыбаться. И другой один на это обращает внимание, а другой, конечно, будет не обращает внимания, допустим, а другой будет комплексовать. И, в общем-то, это никому не нужно. Поэтому сроки прорезы надо знать не только докторам, но и, ну и мамам, и папам. То есть родителям надо обязательно это знать. Потому что, к сожалению, наша медицина сейчас стала на платные услуги, на коммерческую основу. Поэтому, если честно, ей просто супер до да балды. Что у вас там происходит, как... И порой вот даже я, сама стоматолог, прихожу в поликлинику, и порой меня, зная, что я стоматолог, так консультируют и смотрит на меня с взглядом. Ну, вы понимаете, я просто начинаю понимать, что, говорю, ну что вот разговаривать э, с этим человеком, если этот человек не знает даже тех знаний, которые обязан знать по своей работе, хотя бы тот минимум, который знает по своей работе. Далее, почему у вас могут не прорезываться зубы, существует такое понятие, как адентия, поэтому я вам сказала, что если у ребенка позднее прорезывание зубов, и мало того, что зубы ну, долго, очень долго ждете, сделайте, пожалуйста, панорамный снимочек, ничего страшного в этом не будет, как говорится, можно пожертвовать один раз, только сделать грамотно это дело и посмотреть на наличие зачатков, потому что бывает такое, что родители не додали своему ребенку зубиков, и у него просто будет происходит адентия. Значит, если если у ребенка в наличии адентия, что такое адентия? А, приставка А всегда говорит об отсутствии. Дентия это зуб, то есть отсутствие зубов. Если у вас адентия, зачатка зубов то тогда уже будете строить совместно со стоматологом, когда вы выясните, что к чему, будете строить свою определенную политику. Еще раз объясняю, не старайтесь ходить ни по каким разным стоматологам, старайтесь все-таки наблюдаться у одного, потому что разные стоматологи, отношение будет разное, и естественно, а ребенок это ваш. И вы должны будете следить за его развитием, за развитием его зубочелесной системы. Это не зубки, это не его красота. Это развитие зубочелесной системы, потому что пища, попадающая в рот вашему ребенку, она будет формировать его здоровье. То есть, если у вас будет больной желудочный кишечник, для, для чего нужны зубы, для чего нужна эта зубочелюстная система? В первую очередь, она перемалывает пищу до такой консистенции, которую уже потом желудок может переварить. Вы извините, но многим приходится говорить простые истины, что в желудке зубов нет. Почему вот дети мучаются... Некоторые, но в советском периоде тоже было, дети мучились язвой желудка. Вот с, с детских лет ездили, значит, по всем вот этим вот по курортам и все прочее. По одной простой причине, родители в свое время внимательно отнеслись к формированию зубочелюстной системы своего ребенка. Время упущено, а дальше уже, конечно, пошли проблемы, проблемы, проблемы на проблеме. А у нас, как вы знаете, сейчас, поскольку медицина поставлена на коммерческую основу, она не любит проблематичных пациентов. Ага, проблематичные пациенты либо с вас будут под эту манеру драть деньги, что, собственно говоря, вам это все не нужно. Либо, либо, просто один скажет одно, другой скажет другое, а правильно в некоторых вариантах, в некоторых ситуациях. Каждый врач может, может быть очень много вариантов выхода из вашей ситуации. И какой для вас будет конкретно правильный, тут уже сказать будет очень трудно, тут только время покажет. Дальше есть такое понятие, как ретенция. Ретенция постоянных зубов. Вот у меня сейчас недавно был тоже задан платный вопрос. Вот, обратилась девушка, обратили ее внимание, как ни странно. Врачи, я вот просто удивляюсь, что до такого возраста человек, в общем-то, с такой патологией, там перекрестный прикус. Я считаю, что перекрестный прикус – это самая тяжелая патология в плане того, что ну, идет и травмирование эмалии, идет и травмирование зубов. То есть, что, что такое перекрестный прикус? То есть, зубы в норме должны верхние, должны перекрывать нижние. Значит, вот перекрестный прикус и говорит о том, что с одной стороны зубы перекрывают верхние и нижние, а с другой стороны идет обратное перекрытие. И, допустим, в какой-то части зубной системы, ну вот в данном случае было во фронтальной части, идет как бы ну, вот это вот перекрытие зубов, значит, передних зубов, вот смена, то есть, один первый зуб перекрывает правильно, а другой первый зуб уже вот в таком соотношении находится. И, в общем-то, человек спокойно жил, все нормально. Заставила обратиться человека, в общем-то, только то, что у нее прорезывался, прорезывался ретинированная четверка прорезалась ретинированная четверка. И э, уже она, собственно говоря, после вот этого зубы поехали. Там стали резаться восьмые, прорезалась четверка. То есть пришло время, прорезался этот зуб. А на самом деле, если такая ситуация, если она видит уже возраст, уже взрослый человек, и нету четвертых зубов, можно было сделать снимок. И благодаря вот этому снимку можно было просто сделать операцию по голению коронки вот этого зуба, наложить брекеты уже тогда, и просто напросто вытянуть этот зуб вместо пока до, до тех пор пока не сошлись допустим клык и пятерка пока они не сошлись там еще и пятерки удалены в общем там я не знаю что там было вот но в принципе достаточно действительно сложный случай и видите как человек в сложном случае не обращал на это внимание. То есть, вот я говорю о том, что вам надо внимательно отнестись к формированию зубочелюстной системы ребенка и ребенка самого ну с раннего возраста все-таки, потому что проблема с зубами... Она сейчас очень денежная и очень затратная, и учитывая то, что все-таки затратно-затратно, но никакие деньги не заменит вам специалиста. Потому что в таком случае вашему ребенку самому придется закачивать стоматологический институт, стоматологический факультет и самому разбираться со своими зубами. Уж насколько я была тоже стоматологом, но я никак не могла разобраться, почему как в свое время у меня возникла гемиология, всего лишь из-за того, что мне в свое время обострили, ввели шестерку в обострение и не смогли вывести ее из-за этого. Была удалена шестерка и произошло такое смещение челюстей. Здоровая сторона очень сильно очень сильно болела пол лица. И я мучилась несколько лет до тех пор, пока вот не приехал к профессору. Мне говорит, так и так вот чувствуешь, так и объяснены, что вот здесь идет равнодействие. Аж поскольку шестерка удалена... Но по поводу шестерок у детей мы уделим особое внимание. Вот, поэтому вам надо обязательно, обязательно смотреть и обязательно прийти к выводу. Нормально у вас режутся у вашего ребенка зубки, все вовремя, все в порядке. Какой формы режутся зубки, там может быть еще патология формы зубов, там но ну, это, ну, это уже частности. Вот. Нормально. Либо у вас раннее прорезывание зубов, часто пишет родители, ой, вы знаете, ой 6 месяцев у нас уже зубы пошли, там 5 месяцев уже зубы, Пошел, уже нижние зубики пугаются и все прочее. Это хорошо. Раннее прорезывание, в принципе, это нормально. Если к этому отнестись нормально, если это вовремя понять, вовремя отнестись нормально и с пониманием, то ничего страшного в этом не будет. А если вот так вот метаться из стороны в сторону и не проконсультироваться. Во-вторых, я вот поняла из всего того, что вот мы сейчас на сайте обсуждаем, я поняла только одно, что сейчас, поскольку у нас стало все на платной основе, в поликлинику даже в бесплатную люди ходят все равно с деньгами, потому что в кармане врачу надо что-то сунуть и пихнуть, вот, допустим, там, где я работаю, там ни один пациент не приходит ни платно, ни бесплатно, они не приходят без денег. Вот. Люди решили, что они теперь будут консультироваться на сайтах, и на сайтах им заменят все. Она приходит, она, видишь ли, описывает проблему. Вот мы посмотрим. Вот она ту лунку описывает, он еще. Уважаемые товарищи, если вы консультируетесь на сайтах, то будьте добры. По крайней мере, дать ссылку на фотографию того, что происходит у вас в полости рта. Потому что то, что вы описываете, то, что описываете, вы профаны в стоматологии. Пусть даже вы что-то там видите и понимаете, но все равно. Вы опишите что-то не так, что-то и все равно это будет неправильно. Поэтому убедительная просьба, если у вас что-то с ребенком случилось, то будьте добры, сфотографируйте. Сфотографируйте зубы ребенка, сфотографируйте то место, тот зуб ребенка, который, вам, который вас беспокоит. Сфотографируйте его прикус, потому что нельзя так судить. То есть вы написали, и вы считаете, что вам тут, все, вам тут тот же выдали диагноз. Такого быть не может и не будет. Вот, поэтому вот, интернет с одной стороны хорошо, но с другой стороны очень плохо. Люди решили лечиться в интернете. И очень много я вижу вот таких вот, таких вот мамочек обеспокоенных. Нет, чтобы себе на стене повесить схему прорезывания зубов. Нет, чтобы определить, какое, какое прорезывание у ребенка. Нормальное, ранее либо позднее. На позднее прорезывание всегда надо уделять внимание. При позднем прорезывании обязательно сделать ортопантомограмму. И посмотреть наличие зачатков. Есть ли ваши зачатки. Ли... Потому что, как правило, при поздних прорезываниях обязательно будет какая-то идентия. То есть какой-то зуб, где-то какой-то зачаток будет отсутствовать. То есть какой-то какой был, может, токсикоз был сильный. Но причё... причин этому много. Это уже надо вести в родовом, при процессе беременности надо смотреть. Вот какие -то токсикозы. Частые токсикозы могут приводить к таким... Нехорошим вещам. Значит, итак, ваш, у вашего, значит, к четырем, к пяти годам у вашего ребенка формируется полный молочный прикус. Значит, с 5 до 6 лет, вот в 6 лет, начинают прорезываться постоянные зубы. С 5 до 6 лет челюсть вашего ребенка начинает активно расти, и у вас между зубами молочными зубами вашего ребенка должны образоваться диастемы. Диастема на верхней и на нижней челюсти. Что значит диастема? Это расстояние между центральными резцами и тремы. А тремы это расстояние между всеми остальными боковыми зубами. Почему? Потому что коронки молочных зубов по размеру намного меньше, чем коронки постоянных зубов. Поэтому челюсть уже готовится к прорезыванию постоянных зубов. И она увеличивается. Поэтому, когда ребенок в 5 лет улыбается, и у него зубы <laughs> стоят как забор, это вполне нормально. Это нормальное явление нормального прикуса. Вот. А вот если в 5 лет у вашего ребенка нет не стоят, вот так вот, трем, диастем, нету, то вам следует очень серьезно задуматься. Значит, дальше. Наличие диастемы должно вас забеспокоить. Есть такое понятие, как уздечка языка. Ой, уздечка губы. Значит, иногда бывает очень высокое прикрепление уздечки губы. Она идет практически от... Она мешает, она мешает зубам прорезываться и приблизиться на, на нормальное расстояние, и у вас будет такая вот диастема, именно и анатомическая диастема, как бы я бы сказала, не физиологическая, а анатомическая диастема. Значит, уздечку языка в этом случае надо обязательно, только начинает резаться зубки, вам надо обязательно показываться хирургу-стоматологу. Они прекрасно знают. иссечение уздечки языка это пятиминутная процедура. Это не больно, не надо трястись, все нормально, все хорошо проходит. Дети прекрасно переносят с хорошим аппликационным обезболиванием. Поэтому ничего страшного в этом нету И вы знаете, вот я просто сейчас удивляюсь, вот раньше как-то вот это было намного проще. Родители приходили и поняли, понимали, что иногда на ребенка надо цикнуть. Сейчас приходит на детей сюсюкают. Вот вы знаете, что я не знаю, конечно, но иногда надо и при, приструнить ребенка и по большей части, когда вот ребенок формируется, его психика формируется, вы потому что вы прекрасно понимаете, что вы не просто так, извините его пристроите или приструните его, как говорится. Вот. А приструнить его именно для дела, потому что, да, а вот он, ну, я понимаю, что мож, была болезненная манипуляция, неправильно повели себе стоматологи, вы не повели себя неправильно, ребенок боится. Не думайте, что вы одни такие. Практически 90% детей все боятся стоматологов. Это, а, в общем-то, это совершенно нормальное явление, только редко, в редких случаях, когда вот стоматолог поведет себя правильно, выберет правильный метод анестезии, и все прочее и ребенок просто не испугается вот с ребенком у меня было так было так вот трехлетний мальчик мы удалили зуб и там зуб был четверка уже была разрушена да, это самое а вот. но мальчик настолько спокойно себя повел что вот он, он вышел мама, мама сама, самаш посещение к стоматологу мама в шоке я говорю чего вы успокойтесь во-первых смотрите с ребенком все в порядке она говорит, ты что, тебе не было больно? А он на нее смотрит, нет, не было. Она говорит, а ты к тете придешь еще? Да, приду. И удалять зубик будем, если нужно будет. Он, да, удалим. Потом, понимаете, вот она просто совершенно не могла понять, что ребенок вообще не отреагировал. Только, то есть, настолько мы сделали эту манипуляцию, тогда я уже взяла карпульные иглы. Уже правильная анестезия была, потому что анестезия карпульными. Еще обращайте внимание, пожалуйста, если в хирургических кабинетах, чем делают анестезию ребенку. Значит, есть такое понятие, как карпульная анестезия. Это в шприцах, специальные металлические шприцы, туда карпул вставляются, накручивается игла. Вы увидите, это не тот разовый шприц, который вынимают из, из, это, из оболочки. Значит, вот эта карпальная анестезия там настолько тонкие иглы, что они абсолютно не слышны, в кол не слышен, абсолютно. А поскольку на верхней челюсти анестезию надо делать под надкосницу, для того, чтобы она удержалась, что попало. если вы туда войдете двухкубовым разовым шприцом, там настолько толстая игла, что ваш ребенок потом в кресло не сядет. Поэтому вы учтите это, сразу проговорите момент анестезии и посмотрите на доктора. То есть отнеситесь внимательно к первому посещению вашего ребенка-стоматолога. Если первое посещение пройдет удачно, пусть, допустим, ребенок поплачет, пусть где-то что, ну, все успокоится, все нормально, купите какую-нибудь тихонечко игрушку там, чтобы ребенок не знал, а потом, ой, после лечения, пожалуйста, вот видишь, это тетя тебе игрушка, вот, понимаете, вот, чтобы ребенок понял, что надо же, вот, тетя ему игрушку подарила за то, что он терпел и все, то есть надо, ребенка надо приучать к тому, что не все, не все в жизни будет в шоколаде, понимаете. А у нас родители приходят, ребенка нужно, уже понятно, что у ребенка, допустим, переостыт, ребенка нужно сажать, они начинают все сюкать, они начинают где-то, что говорю, мама, говорю, вы будете все сюкать или э, что-то еще. В моей жизни был один такой момент. И, в общем-то, я считаю, что мы правильно сделали, мы до сих пор с этой мамой общаемся уже очень много лет. Значит, пришел ребенок, крик, вопли. Но ну, мы тогда уже прекрасно понимали, потому что у нас никто не отправлял на общую анестезию, на общий наркоз. Ну, мы поговорим по поводу общего наркоза, потому что это было под запретом, и ни врачи, ни наши ЗАВ, никто не считал нужным, в общем-то, отправлять ребенка туда, на такие процедуры, тем более ребенок в 5-6 лет, допустим. Пришел ребенок где-то 6 лет, и в общем закатил, конечно, истерику. Ну, мы, как всегда, я в первые три месяца приходил с головной болью с работы, потому что 20 человек орущих пропустить через себя, это, это адский труд, это ужасно. Вот. И, в общем, что мы сделали? У меня была очень хорошая медсестра, у нас был такое понятие, как расширитель мы его аккуратно посадили, я сказала, как маме зажать ребенка, потом мне спокойно открыли рот, открыли рот расширителем, мы зажали этого ребенка, все сделали так, как надо. Ну, надрывался, конечно. Вот, я, я говорю, еще мама держит ребенка, все, я говорю, так, уберите, пожалуйста, рот расширитель. Убрала. И я ему повернула, сказала, говорю, так, ты понял, что я все равно рот открою, если мне будет надо? Он, да, да, понял. А нам надо было еще там где-то что-то, еще пломбочку поставить там временную, то все. Я говорю, так, мама, вставайте. Я говорю, он у нас взрослый, я говорю, он садится сам. Мы маму вообще исправили в коридор. Я говорю, мама садится и отдыхает. Хватит маме я говорю, мылом в мыле покрываться говорю, и в мыле выходить. Я говорю, ты сидишь, я, говорю, я сейчас полечу. Я говорю, если начнешь орать, то сделаем точно так же, как и делали. Вы знаете, он тихо, спокойно посидел, ничего там больно, ничего не было, просто страх этой бормашины, она свистит, у нас турбинные машины были, она свистит, естественно, ребенок в истерике в полном смысле, все, он спокойно сел, он спокойно дал, говорю, так, руками, руками, не трогай ничего, он один сел в кресло, все, и с тех пор парень хорошо лечится, уже это самый, у него абсолютно нормальный прикус, мы с мамой дружим до сих пор. Вот, она говорит, господи, как хорошо, что мы тогда попали. И, в общем, я отправила маму, он сел в кресло, мы все сделали, я говорю, все, приходите еще. И маме говорю, мама, вы в коридоре, он взрослый. Он пришел, и ребенок спокойно, преспокойно долечился. Еще три посещения надо было зубик лечить. Ребенок совершенно спокойно долечился самостоятельно. Мама стояла, для них уже посещение стоматологической поликлиники, для них не были шоком. Мама совершенно спокойно ждала в коридоре, потом мы заходили. Или рядышком там за спиной, э, постоит вот за это самое... Вот мы совершенно спокойно разбирались. То есть, понимаете, когда нужно ребенка придержать, когда нужно... Во-первых, во когда вы затягиваете вот эту истерику, вы пытаетесь его успокоить, вы считаете, что если ребенок понимает, что он пришел сюда, ему будут сверлить зубы, если еще, не дай бог, ему уже когда-то сверлили, и вы считаете, что затягивая вот эту конфликтную ситуацию, вы делаете лучше ребенку? Я считаю, что нет. Я считаю, что ребенка надо посадить, не, не получается уговорить, открыли рот, спокойно сделали, объяснили ребенку. Вот точно так же, как повела себе я. И ребенок больше проблем у мамы не возникало вообще. Я, и вот, если он приходил где-то удалять, то там то все говорю: так, объясни ребенку, что нужно, что к чему. Все, вот, вот такое: то есть обязательно все-таки не затягивайте. Уговоры есть уговоры. Но вы знаете, иногда жалость, она приводит к фатальным последствиям. Поэтому любите своих детей. И когда надо настоять или где-то показать свою родительскую руку, то обязательно, уверяю вас, эту, эту руку надо показывать. Это будет на пользу и вам, и ребенку, и его нервной системе, и вашей нервной системе. Вот видите, мы, в общем-то, настояли, фактически насильно что-то сделали. А больше у ребенка никаких проблем не возникло все, у него абсолютно нормальный рот, она говорит, господи, я перекрестилась, что мы тогда вот так попали. И попали чисто случайно, да, мы не то, что потом обменялись телефонами, потом уже, вот, и мы дружим до сих пор, вот, отличный парень, уже женился, все нормально, вот, она говорит, я могу себе представить, если бы было, а если бы ты вот так вот ходила бы, для тебя были бы, а у него действительно плохие зубы, кариес-резистентность слабая. Ну, потом, слава богу, у нас существуют БАДы, мы БАДами немножко подпитались, и все и нормально, и все хорошо. Эти проблемы, вот кариес-резистентность, они для тех, кто не понимает, что БАДы с кальцием, с фосфором, со автором, они совершенно спокойно убирают эти проблемы. Грамотно сделанные БАДы. Еще раз объясняю. Вот, далее. Значит, э очень много я сейчас замечаю таких моментов, как вредные привычки. Я езжу много в автобусах, в общественном транспорте, э в очереди где-то в гипермаркет идешь. И вот видишь, у детей то губу закусываем. Т-так, та та-так. Вот, то обязательно карандаш какой-то во рту, ручка где-то что-то грызет, палец сосет. Вот, высовывание языка. Постоянно сидит ребенок и вот таким вот языком высунул и все. Почему опасно вот это высовывание языка, сосание ручки, сосание пальца? Это ведет к чему? Это ведет к открытому прикусу. То есть у вас в Пириге или там, где ребенок чаще любит сосать, сосать ручку или предмет, или язык, челюсти как бы организуются вот такое расстояние. Они не смыкаются вообще. Боковые зубы будут смыкаться. И то есть тут как бы как дырка образуется. И вот фактически, если открытый прикус, то у ребенка отсутствует кусание. И что он будет делать? Либо как старик будет себе кусать или отрезать, либо кусать будет боковыми зубами. Боковые зубы для кусания не приспособлены. Поэтому это повлечет за собой, может повлечь за собой смещение челюсти, а далее сместиться челюсть будет беспокоить сустав. Поэтому сами понимаете, что зубочелюстная система, она очень взаимосвязана. И где-то вот в каком-то месте... У вас поедет, что-то не так будет сделано, что-то не так будет сказано, не, не проследите вы, родители. Значит, поэтому вредные привычки убирайте сразу. Вот иногда бывает так, ребенок сидит, начинает щеку кусать. Это вот с одной стороны, с другой стороны щеку кусает. Что такое кусание щек? Он как бы вот здесь вот сужает, это вот здесь вот будет сужение челюстей. То есть щеки обладают очень мощным эффектом. Жевательная мышца, она самая мощная. Если ребенок провоцирует вот такое вот смещение напряжения жевательной мышцы, естественно, а челюсти, как пластилина, они в это время очень податливые, естественно, у вас вот так вот сдвинется челюсть в боковых, в боковых участках. И естественно, у вас будет сужение челюстей, когда начнут резаться постоянные зубы, у вас будет кошмар. У вас, будет, у вас будет шок, и волосы станут дыбом. А то, что, что происходит у ребенка в полости рта, там будет страшное количество кариеса, там будет пародонтиты постоянные генгивиты. Не прочистить, не, неправильно поухаживать за полостью рта, поэтому э, это повлечет за собой большие-большие последствия. Так, по вредных привычках мы с вами поговорили, поэтому внимательно смотрите, чтобы ребенок, ребенок, не занимался, не увлекался никакими вредными привычками. Далее, обратите внимание на дыхание ребенка. Если у вашего ребенка ротовое дыхание, немедленно выясняйте его причину. Ротовое дыхание может быть по какой причине? Значит, Либо у ребенка какая-то проблема с носовой полостью, посетите лор-врача, детского лор-врача. И пусть обследуют по факту аденоидов, сужение челюстей, может быть там хроническое, хронические риниты какие-нибудь, воспаления постоянно, может быть гаймориты, может быть еще что-то может быть такое. То есть почему ребенок не дышит носом? Иногда может быть просто так ребенок привык дышать ртом. Значит, если ребенок не дышит, не дышит носом просто потому, что он не хочет, он привык, значит обязательно эту привычку переучивать обязательно переучить, у вас может опять же сформироваться открытый перекус. он дышит ртом, язык не на своем месте, язык, а язык тоже очень мощный мышечный орган, и, естественно, он будет вываливаться из полости рта, вам сформирован открытый прикусы. Открытые прикусы лечатся очень сложно. Патология вот открытые прикусы и перекрестные прикусы – это достаточно сложная патология. Она очень неприятна, она неприятно лечится, там моноблоки ставятся с защиткой для языка, либо пластинка защиткой для языка ставится. <coughs> Вследствие неправильного дыхания ребенок будет неправильно говорить. Что значит будет? Дефекты речи. Это раз. Но самое главное, что почему возникают дефекты речи. То есть неправильное положение языка во время произнесения каких-то букв, каких-то звуков, гласных. Вот. И поэтому у вас тоже опять же будет развиваться патология прикуса. Как видите, что патология прикуса она очень-очень такая, она может развиться фактически из ничего. Вот вы немножко что-то упустите. И тут хопа, и как ни странно, вот подходишь к маме, вот смотря, смотришь, смотришь, ребенок, ну вот я говорю, мама, говорю, неужели вы не видите вот эту вредную привычку? Он у вас уже, я говорю, реально я говорю, это самое реально закусывает, либо язык просунутый, постоянно стоит с высунутым языком, либо постоянно что-то сосет палец или э, закусывает губу. Говорю, мама, говорю, вам надо обратить на это внимание, неужели у вас никто не обращал? Ну вот, еще и злятся, когда подходишь и говоришь вот такие вот вещи. Говорю, вам надо вообще к ортодонту обратиться, говорю, по факту того, что какой у него прикус, потому что такая привычка, она к хорошему не приводит. Вот, кто-то часть благодарит, а часть еще и получишь потом по мозгам, что, мол, что ты лезешь к моему ребенку. Значит, мы с вами сказали... По поводу, по поводу уздечки языка. Тоже, если короткая уздечка языка, ее нужно иссекать Короткая уздечка языка не дает языку достать лечь в полости рта так и участвовать в произнесении определенных звуков. Правильно ложиться в полости рта, упираться в небо или... Это Поэтому при дефектах, если у вашего ребенка дефекты речи, если вы чувствуете, что что-то вот у ребенка не так, пособи, посмотрите с логопедом. Пусть, пусть посмотрит вас стоматолог, лор-врач и логопед. Если все придете к общему выводу, то есть есть возможность, бывает такое, что у короткая уздечка языка. Подрезается уздечка языка, это 5-секундная операция, это делается очень быстро. Вот, и язык получает свою свободу действия, потому что это мощный мышечный орган, и он должен работать в полости рта так, как он должен. Потому что он участвует в перемещении, в речи участвует, в дыхании участвует, а также в перемещении пищи по полости рта для того, чтобы она грамотно пережевывалась. Значит, по поводу диастемы трем. Я вам сказала уже, значит, у вашего ребенка в 6 лет, для готовиться челюсть к постоянным зубам, обязательно должны быть тремы и диастемы. Если этого нет, вы должны насторожиться, у вас сужение челюстей. Когда начнут резаться постоянные зубы, тогда у вас начнутся проблемы, поэтому надо ставить пластинки. Там ставится пла простая пластиночка на расширение челюсти, проблема очень быстро решается, вот единственное, что э, сколько проблем будет решать, допустим, вы год будете полтора года будете носить пластинку, э, но ретенционный период будет в два раза больше. То есть вам нужно будет носить ретенцию и там, конечно, э, посмотреть, вовремя потом скусить кламер, чтобы ваша пластинка не удержала челюсти, дала и развиваться дальше. Потому что в таком возрасте, допустим, если расширяющие пластиночки носят на определенном этапе уже ретенционном, когда просто нужно удержать челюсть, чтобы она была такая большая, скусывается один кламер, пластинка хорошо лежит полость рта и вот за счет того что одного кламера нет рот совершенно спокойно челюсти могут расти дальше так значит неправильно да питание теперь обратимся мы к питанию значит когда зубочелюстная система как вы знаете в ней участвует и костная система и мышечная система питание, жевание для челюстей и для мышц это такой же фитнес, как для вас ходить на фитнес, в фитнес-клубы, заниматься, тренировать свои мышцы рук, спины, ног. Значит, точно так же жевание тренирует жевательные мышцы, жевательный аппарат. Если вот у ребенка есть такие дети, которые плохо едят, если вялое жевание, мама вот все старается, все протертое, все вот, понимаете, всегда, когда бывает вялое когда мамочка бережет своего ребеночка, и не дай бог, он там не стерильный, не протертый и так далее, и так далее. Значит, пищу надо давать еще и грубую. То есть, чтобы если у ребенка уже есть зубки, если есть чем жевать, если есть антагонисты, то обязательно надо давать пищу, которую ребенок будет жевать. Надо дать яблочко. Порежьте ему кусочками. Ну, пусть это будут крупные кусочки, которые ребенок должен не проглотить, а разжевать. Что вы будете его все время пюре до 6 лет кормить? Вот, обязательно. Потому что в связи с отсутствием полноценного жевания... У вас может быть и задержка прорезывания постоянных зубов. То есть челюсти не испытывают давление, и, следовательно, не поступает сигнал для того, чтобы начинали прорезываться зубы постоянные. Поэтому мама ходит, ай, вот вы знаете, мы не знаем, у нас почему-то зубы не прорезываются. Вот, Скученность зубов может быть в связи с тем, я вам сказала, в связи с сужением челюстей. Еще патологии челюстей разделяются на истинные и ложные патологии. Значит, вот еще что главное, когда в 6 лет а, бывает, что режутся центральные зубы первые, а бывает, что идут боковые зубы, шестерки так называемые. Но вы уже знаете, значит, те, кто имеете детей, и тем более этого возраста, вы знаете, что шестерки это самые-самые главные зубы в постановке прикуса. Я помню свои года, когда я начинала, я помню мы ездили по школам, вы знаете, я была в ужасе, когда я видела не шестерки, а какие-то вот ямы, Сгнивших зубов шестерок уже у детей шестилетних, 6-7-8 лет. Это, конечно, совершенно ужасающее состояние, поэтому, конечно, вы смотрите за своим ребенком, вы смотрите за зубиками, за эмалью ребенка. Значит, желтая эмаль, да, это тоже плохо. Кстати, вот задают вопросы был как-то вопрос, я вот заблокировала этот вопрос. У нас доктора есть такой ортопед, который считает, что такие вопросы не нужны. Вот. И заблокирован был вопрос, а оказалось, что у ребенка флюороз. Флюороз это избыток фтора в воде и ведет к флюорозу. Это тоже очень плохо. Как и недостаток фтора, он тоже плохо сказывается. Но флюороз тоже это очень заболевание, которое надо выяснять и которое надо лечить. Как ни странно, ей это заболевание не могли поставить никак. Все дело в том, что у меня вопрос был заблокирован нашим доктором-ортопедом. Вот, А на сайте consmet.ru есть такой некий переверзнец, в который у нас очень любит блокировать вопросы, причем хорошие вопросы. И причем часто по детской стоматологии, потому что человек занимается ортопедией, он не занимается лечебными никакими мероприятиями, он занимается ортопедией имплантатами, но консультирует детской стоматологией. И вот блокирует такие вопросы. Не буду больше стесняться говорить на сайте consmed.ru. Я просто не советую вам задавать вот такие вопросы, потому что на consmed.ru очень много фейковых аккуантов. Они зарабатывают на вас деньги, они заводят эти фейковые аккуанты. Они, эти фейковые аккуанты, отвечают в платных вопросах в основном и отвечают сущую ахинею. Потому что иногда у нас идет самая настоящая война на этом consmed.ru. Значит, война уже даже до того, что они вскрыли мой аккаунт, мои медицинские консультации в ВК, в ВКонтакте, вот, взяли все мои личные данные, там, вплоть до того, что стерва, где то живешь. Ну, я не говорю тем матом, а мне откровенно матом говорили, такая-то, раз такая-то, где ты живешь, мол, мы тебя найдем. Вот, поэтому э, будьте, пожалуйста, внимательнее. Значит, когда шестые зубы прорезываются, если у вас там видны уже темные пятна или какое-то изменение цвета эмали, вот вы видите, что зубки все одного цвета, а там в фиссурах, особенно в углублениях, вот когда бугры организуют, вот это вот фиссура. Вот в этих фисурах часто образуются вот эти кариозные полости, и часто вот мы делаем что? Мы запечатываем герметизацию фиссур, делаем для того, чтобы вот именно вот эти самые опасные участки, которые грозят кариесом, не пошли. А лучше всего давайте детям витамины и мультивитамины, и мультиминеральные комплексы, которые будут содержать все необходимое для ребенка. Если у вашего ребенка низкая кариесорезистентность, вы часто лечили зубики, то вы просто пейте эти витамины. Я очень рекомендую витамины Vision Junior Neo, потому что это в шестом году были признаны лучшими детскими витаминами. Там есть даже втор в необходимом количестве. Фирма очень грамотно подходит к вопросу создания бадов, не только детских, но и взрослых. Я очень-очень верю этой фирме, и поэтому не пожалейте денег, закажите Юниор Нео и кормите просто своего ребенка. Там рекомендуется как? Вы говорите сначала ребенку, просто дайте упаковку и пусть он сам решит, сколько ему съесть. Потому что там это все сделано. Очень Мы очень много раз видели, я когда первый раз взяла эту упаковку, я сама заказываю эти БАДы, именно Юниор Нео и сама их ем. Первый раз, когда я взяла эту упаковку, я просто буквально я съела упаковки сразу же, потому что они были такого вкуса, что от этого вкуса невозможно было оторваться. Вот, и вот многие говорят, что говорит, когда ребенок дорывается до этой первой упаковки, он съедает практически, но ну, за 2-3 дня, говорит, уничтожается эта банка. Но там делается так, что ребенок все равно не съест больше, чем ему надо. Если он съедает такое количество, то значит ему нужно. Обязатель, обязательно уделяйте внимание, не забудьте вот эти витаминно-минеральные комплексы, надо, не надо, вы знаете, всегда надо, всегда надо ребенка подкармливать грамотно сделан, сделанными витамино минеральными комплексами. Я считаю, что Vision Junior Neo это самый грамотно сделанный комплекс для детей. Я сама его имею постоянно. У нас мы его едим постоянно. Я сама его ем постоянно. Если я куда-то еду на несколько дней, на какие-нибудь конференции и прочее, я всегда с собой беру все необходимое. Но сейчас я стала уже есть питание, которое помогает, ну, там, и похудеть, в общем-то, и все прочее. И в том числе оно содержит все необходимые витамины, минеральные добавки. Поэтому уже вот эта вот моя коробка пока лежит, ждет своего своей очереди. Но она ее дождется. Поэтому к шестым зубам вам надо относиться очень серьезно. Потому что по шестым зубам устанавливается прикус. Если у ребенка разрушенные коронки шестых зубов, у него снижается высота прикуса то вы знаете, вы получите патологию и очень серьезную. поэтому всегда надо восстанавливать высоту коронки, всегда надо делать бугры. обязательно смотрите, чтобы вам не просто заляпали ребенку пломба, а чтобы восстановили бугры бугры и, э, всегда. вот смотрите вот когда ваши чести вот есть бугры, они вот так вот смыкаются бугры и у ребенка челюсть ни вправо, ни влево не пойдет. Вот. А если бугров нет, ребенок хочет так, хочет так, а, а дети любят покривляться, рожи построить или так вот дурака повылять. А, поэтому Будьте внимательны шестыми зубами. Дальше, очень часто на молочных зубах, вот мы видим, вот у ребенка там кариес, нам сделали методом серебрения, у него зубы почернели. Вы знаете, я могу сказать, что метод серебрения это единственный момент, который лечит на центральных зубиках, вы больше ничем не восстановите. Значит, хватит заниматься вот этим всем, вот это красиво, это некрасиво. Вы знаете, это, это дурость, вот, что принимают по одежке, при, о, по одежке то, что сначала смотрят только на внешность. по-моему, не сначала смотрят, а все время только смотрят на внешность. Вы знаете, я считаю, это дурость, и поэтому не применяйте это к своему ребенку. Если вам нужно посеребрить зубы, то серебрите и не глумите себе голову. Делайте все так, как вам говорит врач. Еще. Очень часто э, задают вопросы по поводу четвертых, пятых молочных зубов. Значит, по поводу четвертых зубов могу сказать абсолютно точно. Эти зубы, эти зубы очень редко, если на них появляется кариес, то очень редко вылечивается кариес. Они, как правило, чаще дают осложнения и идут уже в пульпиты и периодонтиты. Эти зубы, у них очень быстро развиваются периодонтиты очень быстро образуются свещи, и эти зубы вот уходят, ну буквально, иной раз бываешь, вот ты лечишь, все делаешь правильно, все равно иммунная система ребенка не подготовлена, и зуб все равно уходит. То есть, если рано удаляете четвертые и пятые молочные зубы, то есть такое понятие, как детское протезирование. Обратитесь к ортопедам, к ортодонтам. В поликлиниках есть ортодонты, есть такое понятие, что на ребенка надо запротезировать на момент, если до прорезывания постоянных четвертых зубов еще остается больше двух лет. Вот. Да дальше не больше, если и год остается, ребенка надо запротезировать. Потом можно просто, ничего, начнет прорезываться зуб, вы просто уберете пластинку и пусть прорезывается. Но вот это место, четвертый и пятый зубы, они держат место, они держат расстояние на котором будут ваши четвертые, пятые зубы, они больше по размеру и, естественно, они потребуют места чтобы у вас вот не было, потому что говорят, вот вы знаете, у нас вот четвертые зубы лечили, четвертые зубы в кари... В кари... кариозно, они лечатся очень редко, они очень быстро переходят в пульпиты, периодонтиты, поэтому я всегда делала так, если приходит вот какая-то уже большая сбоку на контактной поверхности пол, я сразу вскрывала недолго, думая, лечила, и вот эти зубы стояли долго и упорно, и никто с этими зубами не мучился, зубы стояли, выставили, правда, единственное, что таким методом, Методом они удалялись очень, ну, сами уходили очень сложно, их приходилось удалять. То есть если вам лечат по поводу пульпита периодонтита, то уже там смотрите, что э, зуб, потому что вот этот зуб, он уже леченый, он плотно сидит в кости, и когда зуб начинает пробиваться, он может и не пробить его. И вот зуб будет биться, биться, биться, биться. Время уже, все зубы вылезли, а четвертый не меняется. Поэтому вот эти четверки очень часто приходят, их надо просто удалять леченные. Значит, если у вас образуются свищи, четверка образовался с вещей и так далее... Вы знаете, лечить его абсолютно бесполезно. Ну, можно попробовать вскрыть, раскрыть, дать пополоскать. Но если опять все равно болит, если опять все равно, то лучше. Если свеч все равно существует и никак не уходит, Ну, во-первых, это зависит все от иммунной системы ребенка. Подкормите иммуномодуляторами. Я сделаю отдельное видео по иммуномодуляторам. Подкормите его иммуномодуляторами, и тогда его организм справится. Если нет, то организм у него справляться не будет. Ну, чуть получше в лечении идут пятые молочные зубы. Но они тоже часто переходят, ну, конечно, не до такой степени, как четвертые зубы. Четвертые зубы, они могут доставить много неприятностей, очень много переоститов приходит. Поэтому, если уж такая ситуация доходит, то четвертые зубы удаляйте. Вот. Но если удален четвертый и пятый молочные зубы, то протезируйте ребенка, потому что место там большое. Пятерка действительно объемная, потому что там уже потом следом идет шестерка. А шестерка там вообще у некоторых бывают огромные коронки. Вот, поэтому они будут формировать э, вам хороший прикус. Значит, вот такое по поводу вот шишек возле зубов, это гранулирующие периодонтиты. это значит, что киста там не сформировалась, она нашла себе выход э, э, белой шишки, вот все время отделяется, как творожести так вот, шишка, это, э, значит, свищевой ход киста не формируется на корне, но свищевой ход вот этот будет постоянно, потому что инфекция есть, она постоянно поддает. И если она там будет присутствовать, то она может повредить зачаток постоянного зуба. А зачем ну, хлена баянов? Зачем сохранять такой молочный, если он повредит постоянному? Вот, и, значит, если предлагают делать снимки вашему ребенку на предмет нали... определения наличия зачатков, обязательно делайте. Если этот вопрос стоит, не думайте о том, что а, и вот, стоит ли моему ребенку облучаться или нет. Вы знаете, есть те моменты, когда действительно надо облучиться, надо выяснить. Если зачатки, потому что от результата этого исследования будет зависеть то, какую тактику поведет врач. Либо он будет сохранять эти зубы, либо он уже, если зачаток далеко, то зуб еще есть возможность сохранить. То есть вот здесь, допустим, зуб молочный, а вот тут, допустим, стартный. А вот тут стоит зачаток, он еще, они еще на далеком растут. А если молочный воспалился, а зачаток уже вот он, однозначно убирать и не думать, потому что воспалительный процесс повлияет на сам зачаток зуба, и тогда у вас выйдет зуб уже с кориозной полостью. Вам это абсолютно не нужно. Значит, сейчас очень любят наши врачи, Работать они не хотят, работать с детьми не хотят, взрослые жалеют своих детей, не понимают, что иногда нужно топнуть ногой и приказать ребенку что-то сделать, потому что он взрослый, потому что он лучше знает, что нужно и детей стали поголовно отправлять на общий наркоз. Уважаемые товарищи, если у вас с головой не все в порядке, то, пожалуйста, лечитесь под общим наркозом сами, но детей своих будьте добры, пожалуйста, лечить нормальным путем. Когда еще был советский период, у нас под наркозом лечили только психически больных детей, которых вот понимали, что зубы забеспокоят и все прочее. Тогда ребенку отдавали наркоз и все. Обычных детей, нормальных детей под наркозом, ну только если блатных, наверное, лечили. И то Я не знаю даже таких, потому что даже сам факт дачи наркоза сказывается очень сильно на резистентности организма и вообще на его... Устойчивости у вас потом просто могут полететь зубы. У вас насчет сыпаться эмали, у вас насчет... Еще неизвестно, сколько там вам дадут, правильно ли вам дадут наркоз. Вообще сам факт этого наркоза уже ребенку в таком возрасте. А я смотрю, мы один раз полечились под общим наркозом, и так хорошо. Мы второй раз пойдем под общим... Уважаемые товарищи, вы что, с ума сошли? У вас что, у вас что мозгов нету? что общий наркоз – это же наркотик, это наркотическое состояние человека. Зачем вашему ребенку в таком возрасте, во-первых, он даже и на нервную систему будет очень сильно влиять, зачем вам это нужно? Я вообще никогда не понимала тех людей, которые отдавались такой легкостью своих детей на наркоз. Нет, они боятся, что очень легко можно посадить в кресло родителя, заставить зажать ноги, зажать руки. есть В каждом детской стоматологии есть роторасширитель – он абсолютно нормально расширяет рот ребенку, и ребенка можно совершенно спокойно полечить. А потом, вот как я то, как я тогда полечила, а потом я сняла его с кресла и сказала, так, будешь сам лечиться, или я опять тебе рот открою точно так же. Нет, ни один нормальный ребенок, если он нормальный ребенок, не захочет такого, и пацан очень хорошо лечился. Могу сказать еще, что ребята много капризнее, чем девчонки. Девочки все-таки более терпеливее, ну, встречаются отдельные там элементы, что там родители разбаловали до такой степени, что она уже вообще никого не слушает, ни врача, ни родителя, а сейчас же что то стоит только топнуть на ребенка, там чуть ли не истерика, мы в суд сейчас побежим и жестокое отношение к ребенку, вот. Поэтому я считаю это все абсолютной дурью, я считаю это дурью капиталистическая система, которая к нам идет. Собственно говоря, наше здоровье нужно теперь только нам и никому другому. Правительству наше здоровье не нужно, потому что если оно такие зверские методы, как для них уже теперь нормально, что детские поликлиники имеют у себя кабинет общего наркоза, вот, э, в свое время когда-то только психиатрические клиники имели кабинет общего наркоза, потому что там однозначно некоторые буйные пациенты, там невозможно было найти язык с человеком. Поэтому, естественно, чтобы не допустить переоститов раздутых щек или, еще, или передонтитов, при которых ри, у ребенка, у него и так нервная система не в порядке, а тут еще такая боль. А зубы вы прекрасно знаете, как они болят. Поэтому, уважаемые родители, у меня к вам большая просьба, не Не дурите ни себе, ни ребенку голову. Общий наркоз никому не пойдет на пользу. А врачи просто не хотят работать. Но с другой стороны не хотят а с другой стороны вы и сами виноваты. А вот врачи жестокие. Нет, должно быть так, что вы сами знаете, что воспитание есть воспитание, что иногда нужно ребенка заставить сделать то, что нужно, потому что ребенок еще маленький, и он ничего не понимает в том, что для него хорошо, что для него плохо. Будьте здоровы, здоровья всем вашим детям, Счастье вам, чтобы вы были счастливы, чтобы вы воспитывали здоровых детей, чтобы вы не испытывали никаких эйфорических состояний по поводу того, что вам доступен общий наркоз, общий наркоз, считайте, что вы угробите своего ребенка и самое главное, нервную систему своего ребенка. Нет, я считаю, что это не выход, вот воспитывайте детей, не балуйте, не позволяйте ничего лишнего, но и в то же время воспитывайте так, чтобы ребенок выполнял все то, что вы ему скажете. Если вы будете авторитетом у ребенка, у вас проблем никогда с детьми не возникнет.